привет друзья с вами зажигалочка сегодня первый весенний день в риге и светит солнце очень тепло распустились крокусы в парках и этим невозможно не насладиться просто забывается все плохое и хочется думать о, только о хорошем пурпурные и желтые цветы крокусов первые яркие краски которые мы видим в рижских парках после зимы расцвели в риге весна очень тепло теплее чем во многих других странах и обычно плюс сегодня наверное плюс 8 обещают вообще температуру плюс 13-14 на днях вон какие кропусы просто Даже травы нет. Смотри, какие. Крокусы хорошо вот. переносят резкие весенние заморозки и понижение температуры до минус 5 градусов. У крокусов есть одна особенность. Их цветки, как кувшинки, раскрываются в солнечную погоду, поэтому любоваться этим великолепием лучше, когда светит солнце. В городах уже проживает чуть более половины человечества. В экономически развитых странах этот показатель значительно выше, и урбанизация продолжается. Возможность, а может быть и необходимость переселиться на новое место обитания, гонит в город не только людей, но и птиц. И количество видов птиц в них увеличивается. Жизнь в городе предъявляет к птицам новые требования. Орнитологи подчеркнули, что птиц в городе привлекает окружающая среда, а не только еда. Они говорят, что городские птицы умнее своих сельских собратьев. Городские птицы во всем мире более смелые, чем их сельские сородичи. Они значительно ближе подходят к людям. видишь цветущие крокусы, совсем не хочется думать ни о чем плохом. Поэтому давайте прогуляемся по Риге, посмотрим, как живет столица и насладимся красивым весенним днем сегодня. Смотрите на улицы Риги. Жители Риги уже привыкли к безлюдности некогда главных торговых улиц центра города. Стремительное сокращение населения особенно заметно, если брать за точку отсчета 2000 год. За 21 год численность населения Риги снизилась на 148 тысяч человек. В 2000 году в городе жило 762 тысячи а в 2021 осталось всего 614 тысяч человек. Самое резкое падение численности жителей отмечено в центре города и в Эцри. Заметна тенденция, при которой рижане стараются перебираться из центра ближе к природе. Население Латвии тоже сократилось. Минус полмиллиона. Потерян каждый пятый житель. Для маленькой Латвии это очень много. В стране осталось всего 1,9 миллионов человек. Снижение рождаемости, увеличение смертности, экономические кризисы, миграция. В Латвии живые цветы дарят всем и всегда, с поводом и без повода, не только женщинам, но и мужчинам, не только на дни рождения или свадьбы, но и встречая в аэропорту, на свидании, коллеги по работе или просто захватив букетик для жены по дороге с работы домой. И кажется, что радости в этом процессе в глазах мужчины не меньше, чем в глазах женщины. Поэтому в Риге цветочные магазины и рынки работают круглосуточно. А цветы там всегда свежие и можно выбрать на любой вкус. У нас уже цветет верба. А если верба начинает цвести, значит скоро вербное воскресенье, а потом через неделю Пасха. Во многих частях мира вербное воскресенье называют пальмовым. В Латвии первые красивые ветки весной – это верба. Поэтому у нас этот день называют вербным воскресеньем. В моем следующем видео опять что-нибудь интересненькое. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и смотрите мои фильмы. Узнавайте новое, наслаждайтесь и заряжайтесь положительной энергией вместе со мной. Ваша зажигалочка.